Очень часто банки, коллекторы, микрофинансовые организации пугают своих заемщиков тем, что если будут просрочки по кредитам, то платить за вас придется вашим родственникам. Давайте в этом видео разберемся, так ли это и стоит ли переживать за ваших родственников, друзей, знакомых, если у вас есть проблемы с оплатой долгов. Всем привет! Вы на канале Компании Должник Прав и с вами Онгурян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разберемся! Я думаю, что практически все, у кого были проблемы с оплатой кредитов, сталкивались с такой ситуацией, что звонят из банка и говорят, если вы сейчас нам не будете платить, то платить все равно придется, только платить уже будут ваши родственники, друзья, знакомые. В общем, вы от оплаты все равно никуда не денетесь. И действительно, эта ситуация очень неприятная, и поэтому люди идут ищут где-то последние деньги лишь бы не трогали родственников потому что оно как бы самой с собой разумеющееся что одно дело когда это наши проблемы а другое дело когда проблема переходит на людей которые в этом никак не участвовали и нам соответственно не хочется до этого доводить поэтому давайте подробно разберемся могут ли как-то родственников вовлечь в оплату ваших долгов друзья а теперь важное отступление мы строим самое большое сообщество которое будет помогать людям быстрее избавиться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 когда оформляли кредитный договор или микрозайм, там часто просят оставьте, например, номер какого-нибудь родственника или просто знакомого. Так вот, если вы просто оставили какие-то номера, то этот человек не является поручителем. Договор поручительства оформляется отдельно. Вместе с кредитным договором будет еще договор поручительства. И только если оформлен договор поручительства, то в этом случае человек является поручителем. Когда вы просто оставили чьи-то контакты, этот человек не имеет никакого отношения к вашему кредиту давайте разберемся с поручителями поручители действительно отвечают в равной степени за долг точно так же как и сам заемщик неважно кем является поручитель да это родственник либо просто какое-то третье лицо с которым нет родственных связей в любом случае поручитель действительно отвечает по долгам и если сам заемщик не выплачивает долг то с поручителя могут взыскивать долг э, в полном объеме. И причем там не делится ответственность, например, 50 на 50, что 50% на заемщики, 50 на поручителей. Весь долг полностью могут взыскивать с поручителей. А если э, поручителей несколько по кредиту, сейчас такое очень редко встречается, но вот по старым долгам еще поручительство было распространено, и иногда в кредите есть несколько поручителей. Так вот, каждый поручитель отвечает в полной мере за всю сумму. Нет такого, да, что, опять же, если, например, есть три поручителя, то между ними в равной степени делят этот долг. Нет, каждый поручитель несет ответственность за весь долг. То есть могут взыскивать только с того, у кого, например, есть официальный доход. Подали в суд, у двух поручителей также нет никакого официального дохода, ничего взыскать не могут, а у третьего есть. Так вот, с него будут взыскивать полностью всю сумму. Но, опять же, чтобы вы сейчас не боялись этой ситуации, повторюсь, что это только в том случае, когда действительно оформлен договор поручительства. Is что choosing это, не мое, это его кстати поэтому если кто-то вас просит стать поручителем по кредиту то очень внимательно отнеситесь к этой ситуации действительно ли вы доверяете тому человеку который просит вас стать поручителем и готовы ли вы в случае чего потом отвечать по этим долгам потому что поручители как ты сказал несут ответственность за кредиты а теперь перейдем к более распространенной ситуации когда никакого поручительства не оформлялось но как я говорил звонят из банков и говорят что родственники будут платить то в этом случае на родственников кредиты не распространяются. Причем степень родства неважно Даже самые близкие родственники, например, супруги или, например, дети, родители, в любом случае не отвечают за кредиты своего родственника. Поэтому за эту ситуацию можно не бояться. И знайте, что если звонят из банка и так говорят, то вас просто пугают и пытаются ввести в заблуждение. Что это? Для тебя. Но давайте разберемся, в каких случаях все-таки стоит быть настороже и вовремя принять меры. Если дело доходит до суда, например, на заемщика кредиторы подают в суд, и у заемщика есть имущество, которое приобреталось в браке. То есть имущество может быть оформлено, например, на жену, оно приобреталось в браке, то по закону 50% данного имущества... Оно принадлежит супругу, и поэтому лучше заранее к этой ситуации подготовиться. Сразу скажу, что даже супругов какое-то имущество взыскивают крайне редко. Здесь важна инициатива кредиторов. Здесь кредиторы должны быть очень настойчивыми и пролоббировать вопрос, чтобы изъяли имущество, которое есть у супруга, и разделили его в степени 50 на 50. 50 процентов, который принадлежит супругу заемщика, никто не претендует, а вот на 50 процентов которые самому заемщику принадлежит на него может быть обращено взыскание поэтому лучше все-таки заранее проконсультироваться опять же понять стоит этого бояться или нет чтобы быть просто осведомленным об этой ситуации проконсультироваться по всем этим вопросам вы можете с нашими юристами у нас предусмотрена бесплатная консультация переходите по ссылке в описании к этому видео оставляйте заявку наши юристы с вами свяжутся и детально разберутся вашей проблеме подскажут какой вариант решения для вас сейчас будет оптимальным а че, так можно было, что ли? еще часто бывает такая ситуация что кредиты есть например и у мужа и у жены и например по одному из кредитов данном ну возьмем у одного из супругов идет просрочка по кредитам другого супруга все выплачивается вовремя и кредиторы начинают также пугать что если вы сейчас не будете оплачивать эти кредиты, то это также повлияет на супруга, что вы, ваши кредиты считаются общими и в общем у того, у второго супруга тоже будут проблемы. Так вот, это все полная ерунда, никаких проблем не будет, если супруг вовремя оплачивает свои кредиты. Это может быть, например, ипотека, автокредит. Очень часто такое бывает, что, например, на одном из супругов есть ипотека и она стабильно платится, а вот у другого есть какие-то потребительские кредиты и по ним есть проблемы. Так вот. Неоплата этих потребительских кредитов никак не будет влиять на оплату, то есть ну, на какие-то вообще проблемы с ипотекой. Поэтому за эту ситуацию можете не переживать и знайте, что вас просто пытаются ввести в заблуждение. Следующая пугалка от банков ⁇ что неоплата ваших кредитов повлияет на кредитную историю ваших родственников в дальнейшем. То есть если у вас сейчас испорченная кредитная история, то потом и вашим родственникам тоже не будут давать кредиты нет это тоже полнейшая ерунда здесь так скажем каждый сам за себя ваша плохая кредитная история это ваша плохая кредитная история кредитная история других заемщиков пусть они даже ваши ближайшие родственники к этому не имеет никакого отношения поэтому знайте, что здесь опять же нет никакой угрозы единственное в каком случае это может повлиять если вы например берете ипотеку с семьей и как правило муж и жена являются со заемщиками и если у одного из супругов испорченная кредитная история, то это действительно может оказать негативное влияние, но это уже тот случай, когда, по сути, вы вместе берете один кредит. Если каждый берет свои кредиты, то здесь таких ситуаций не случится. Давайте разберемся, в каком случае родственники действительно могут отвечать за долги. Это случай с наследством. Если вдруг с заемщиком что-то случается и родственники вступают в права наследия, то вместе с имуществом, которое передается по наследству, точно так же по наследству переходят и долги. Долги не могут перейти в размере больше, чем, э, размер, чем стоимость имущества, которое переходит по наследству. А если в наследство, в право наследия никто не вступает, ну например, нету никакого наследства, остались вот, только долг был, да имущества никакого не было, то, соответственно, тогда эти долги не будут переходить. Потому что именно только с правом наследия э, переходят долги. Если в наследство никто не вступает, то эти долги никому не переходят. вот И здесь еще очень важный момент, есть или нет страховка по кредиту. Потому потому что, да, нам всегда навязывают банки страховку по кредиту, которая, как правило, защищает, в принципе, только от двух случаев, это либо смерть, либо получение инвалидности, то есть ни от чего другого эта страховка не защищает, ну и на самом деле, чаще всего она бывает абсолютно бесполезной и просто высасывание денег, дополнительных денег из заемщиков, вот. но если вдруг такие ситуации случаются, они, к сожалению, тоже случаются, то вы в первую очередь должны понимать, была ли страховка по кредиту, если страховка была, то, в принципе, страховая компания должна выплатить долг за заемщика. И он не перейдет тогда по наследству на тех, кто вступил в права наследия. Итак, мы разобрали, в каких случаях стоит переживать за родственников и за долгов, в каких случаях не стоит переживать по этому поводу. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно напишите их в комментариях. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк на видео и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну, а с вами был Онгурян. Александр и компания Должных прав. Пока!